Привет, друзья! Напоминаю вам о акции, в рамках которой каждый желающий может получить мою бесплатную юридическую консультацию. Все условия под видео. Сегодня будем разбирать вопросы, связанные с подделкой и использованием поддельных сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. В последнее время в пунктах вакцинации наблюдается ажиотаж, а желающих вакцинироваться становится все больше. Неужели народ стал более ответственно подходить к призывам власти о необходимости вакцинации? Либо тысяча сделала свое дело? Нет. Просто власть решила сделать для невакцинированных людей такие условия, чтобы им фактически можно было только выйти из дома за хлебушком, и обратно. Но поскольку наш народ не привык сдаваться, одновременно с наращиванием объема вакцинации в Украине растут и объемы продаж липовых сертификатов о вакцинации. Их массово продают в соцсетях, на платформах с объявлениями и других сервисах. Поддельные документы можно заказать в интернете и по телефону, а накануне зимнего туристического сезона количество таких предложений только растет. Работниками полиции ежедневно открывается ряд уголовных производств и устанавливается немало лиц, занимающихся как подделкой сертификатов, так и лиц, которые их используют. На сегодняшний день существует несколько видов уголовной ответственности за такие действия. Ответственность за такие действия предусмотрена частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Лицам, которые используют заведомо поддельные документы, грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста на срок до 6 месяцев, ограничения свободы на срок до 2 лет. Конечно, использование заведомо поддельных тестов или паспорта вакцинации трудно отследить в пределах страны. Но при попытке пересечения границы такие подделки очень легко выявляются. За изготовление поддельного документа путем подделки печати, сбыта такого документа предусмотрено наказание в виде штрафа до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан ареста на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 2 лет. Если такие действия совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет, лишения свободы до 5 лет. Если вы придете к врачу и предложите ему выдать вам за определенную плату липовый сертификат о вакцинации, в ваших действиях уже будет состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Украины. Так что сто раз подумайте перед тем, как это сделать. Кроме всего вышеизложенного, необходимо также помнить о том, что когда вы покупаете поддельные паспорта вакцинации в интернете, вы рискуете не только потерять деньги за этот фейковый паспорт, но и рискуете попасть в сети мошенников, которые могут использовать предоставленную вами личную информацию, например, для оформления на вас какого-нибудь кредита. Еще раз хочу напомнить о ограниченной акции, в рамках которой каждый желающий может получить мою бесплатную юридическую консультацию. Все условия акции под видео. Не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. На этом все. Пока!